привет на связи как обычно антон ух сегодняшний выпуск будет просто чумовым в нем я покажу вам самые необычные детские тачки которые вы наверняка уже видели в известных фильмах и мультиках интересно узнать что же это будет ну тогда не буду томить только не забудьте прихватить с собой что-нибудь похрустеть а также поддержать канал своим лайком и подпиской а также не забывай про конкурс на тысячу рублей в конце видео все едем и первой в моем списке моделью сразу же является аналог легендарной тачки, которую знают все киноманы и люди, следящие за производством машин. Я сейчас говорю о DeLorian DMC12. Да-да, это та самая машина, которая была в фильме «Назад в будущее» она получилась просто бомбезной автору удалось сделать ее очень маленькой буквально детских размеров и в то же время сохранить все ее изюминки которых поверьте мне очень и очень много в первую очередь это конечно же двери типа крыло чайки во вторых решетка радиатора с красивыми прямоугольными фарами прямо как в фильме в третьих просто изумительная подсветка сзади которая была сооружена с использованием тонких светящихся проводков и самодельных труб в общем в каждую часть этой машины была вложена душа и проделан огромный труд иначе я не как не могу объяснить такое идеальное сходство с настоящим делорианом фанаты трансформеров на месте надеюсь что да поскольку я подвез для вас одного из любимейших персонажей всех зрителей бамблби а если быть точнее эту то саму машину в которую он превращается да вы правильно догадались я говорю о той самой chevrolet Камара. В общем, что про нее можно сказать? Это очень клевая детская тачка, сделанная прямо под вариацию из фильма, а также снабженная множеством плюшек. У нее имеются удобные мягкие сиденья, очень простое управление, а также большие колеса вместе с амортизацией, что предотвращает застревание машины в ямках любых размеров. Если дополнить всю эту картину каким-нибудь костюмом из трансформеров, то так можно спокойно ехать на косплей-вечеринку. Ах да, чуть не забыл рассказать вам об еще одной ее особенности. Внутри салона имеется встроенная магнитола, которая способна имитировать звуки настоящего автомобиля. Так это будет очень крутым вариантом ролплея вместе с друзьями. Что ж, фанатов драмы с роботами мы порадовали. Пришло время погрузиться в атмосферу летательных кораблей и войн.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 хотелось бы мне научиться красить подобным образом а то банально подобрать цвет под что-нибудь и потом аккуратно покрасить не всегда удается ставь лайк если ты как и я местный криворучка да да я помню что хотел немного отдохнуть от супергеройских тачек но вы блин только посмотрите на то что я сейчас увидел это изумительный восхитительный и просто умопомрачительный бэтмобиль автор не побоюсь этого слова произведения потратил немало сил и попыток на реализацию конкретной идеи Ему хотелось порадовать детишек настоящим автомобилем их любимого супергероя, Бэтмена. За основу он взял обычную старую игрушечную машинку, так постепенно прикрепил к ней дополнительные части, все это аккуратно покрасил, наклеил декоративных элементов и провел все нужные проводки. Согласитесь, на словах звучит ну просто легче легкого. А теперь попробуйте в голове реализовать хотя бы один из этих процессов. Вот-вот, и я тоже сразу застопорился. Но создатель гарантированно получил от меня лайк за такую потрясающую машину. А еще и этого милого малыша внутри нее в костюме Бэтмена. Не удивлюсь, если и костюмчик был сшит ими самими. Сейчас мы с вами снова сделаем небольшую паузу и насладимся этим замечательным тралом. Он имеет довольно большие габариты и со стороны выглядит как настоящая модель из фильма. Сделана техника в красном цвете, даже не совсем красным, а скорее бордовым. Сверху имеются красивые дальние фонари, способные освещать дорогу при езде в темное время суток. А сзади, само собой, находится платформа для машин. Платформа, кстати, имеет целых два этажа. На такой штуке легко можно разместить еще шесть небольших авто. Это я говорю, чтобы вам было проще представить габариты самого Трала. В общем, идея реально крутая.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 Кому-то нравится что-то наподобие Мэд Макса, а кому-то больше по душе стандартные релаксационные машины, на которых можно раскинуться и спокойненько себе прокатиться по серпантину. Эм, с серпантином я, наверное, все-таки перегнул, так как игрушка все-таки детская, но вот насчет спокойного и релаксационного я вас не обманул. Ну что, как ни старая ретро-машина с этим так идеально справится. Сделана она была в изумительном бирюзовом цвете. Вперед были выведены клаксоны, которые выпускают не обычный сигнал, а самый настоящий рев мотора, присущий гоночным болидам. Поэтому при желании, если кто-то вдруг решит посоревноваться с обладателем этой машины, соперникам можно устроить настоящую взбучку. Сегодня мне захотелось устроить один небольшой эксперимент и показать вам еще одну модель машины Делориан из уже упомянутого выше фильма «Назад в будущее». Мне хотелось бы узнать вкусы своих зрителей, чтобы лучше формировать последующие подборки. В общем, напишите в комментариях, какая из моделей вам понравилась больше. Что можно сказать по поводу второй? Она куда более продвинутая и быстрая. Тачка реально соответствует своему названию. Она способна менять временное пространство из-за своей умопомрачительной скорости. Выглядит она, конечно, не так эффектно, как предыдущая, однако если начать сравнивать их с реальной машиной, то это тоже будет иметь свои преимущества. Также на подобной тачке юный водитель может устраивать дрифт-шоу, поскольку она предназначена и для таких маневров.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 Ну а в прошлом конкурсе победил Кирилл Теплинский. Я с тобой свяжусь в течение суток и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока!